Ошибки возникающие у пользователей при работе со скриптом PX. Неправильно указан номер канала датчика давления. Неправильно указан номер канала датчика синхронизации. Номер канала датчика синхронизации совпадает с номером канала датчика давления. Эти сообщения выводятся, когда скрипт PX обнаружил неправильные данные, введенные в окно конфигурации. Повторно запустить анализ сигнала вы правильно настройте в окне конфигурации параметр, указанный в сообщении. Датчик давления или его пневматический канал неисправен, либо неправильно указан тип датчика. Причин появления данной ошибки может быть несколько. В строке «Тип датчика давления» окна конфигурации скрипта PX неправильно указано название вашего датчика давления. Иногда пользователи путают между собой название датчиков PX и PX-35. В таком случае скрипт не может правильно распознать сигнал датчика давления и выдает данное сообщение об ошибке. Совместно с датчиком давления был задействован неоригинальный либо самодельный пневматический удлинитель. В пневматический канал датчика давления попал посторонний предмет. Сигнал датчика давления не обнаружен. При получении такого сообщения убедитесь, что выполнены следующие требования. Кабель датчика давления подключен к входу номер 3 USB автоскоп 4. Датчик давления установлен на место свечи зажигания тестируемого цилиндра. Черный крокодил питающего кабеля USB автоскоп 4 подключен к массе кузова автомобиля. Красный крокодил питающего кабеля USB автоскоп 4 подключен к клемме плюс аккумуляторной батареи тестируемого автомобиля. На передней панели USB-автоскоп 4 горит индикатор 12 вольт. В строке тип датчика давления окна конфигурации скрипта PX правильно указано название вашего датчика давления. Сигнал датчика синхронизации не обнаружен. При получении такого сообщения убедитесь, что выполнены следующие требования. Высоководный провод тестируемого цилиндра должен быть подключен к разряднику. Если катушки зажигания тестируемого двигателя не оснащены высоковольтными проводами, то высоковольтный вывод катушки зажигания тестируемого цилиндра должен быть соединен с разрядником при помощи дополнительного высоковольтного провода. Высоковольтные выводы катушек зажигания остальных цилиндров обязательно должны быть соединены со свечами зажигания соответствующих цилиндров. При необходимости воспользуйтесь дополнительными высоковольтными проводами. Датчик синхронизации установлен на высоковольтный провод тестируемого цилиндра. Черный крокодил питающего кабеля USB AutoScope 4 подключен к массе кузова автомобиля. Красный крокодил питающего кабеля USB AutoScope 4 подключен к клемме плюс аккумуляторной батареи тестируемого автомобиля. На передней панели USB AutoScope 4 горит индикатор 12 вольт. На передней панели USB AutoScope 4 под разъемом InSynchro горит либо красный, либо зеленый индикатор. Это указывает на наличие сигнала датчика синхронизации. Подключите датчик синхронизации к высоковольтному проводу тестируемого цилиндра. Когда начинающие диагносты выполняют тест PX в любом другом цилиндре кроме первого, то они нередко по ошибке устанавливают датчик синхронизации на высоковольтный провод цилиндра 1 вместо того, чтобы установить его на высоковольтный провод тестируемого цилиндра. В таком случае ScriptPX в текстовом виде сообщает об обнаружении данной ошибки. Тогда следует убедиться в том, что датчик синхронизации закреплен на высоковольтном проводе именно того цилиндра, на место свечи зажигания которого установлен датчик давления. Недостаточно данных для анализа. Рекомендуется провести повторное измерение. Неправильно выполнена резкая перегазовка. Не обнаружена резкая перегазовка. Не обнаружен участок, подходящий для проверки фаз газораспределения. Не обнаружен участок холостого хода. Предоставленный для анализа фрагмент осциллограмм слишком короткий. Эти сообщения указывают на то, что во время записи сигналов была нарушена методика выполнения теста PX. В таком случае запишите сигналы повторно, строго придерживаясь рекомендаций стандартной методики. Не обнаружено полное открытие дроссельной заслонки. Плохое или недостаточное наполнение цилиндра при вероятная дроссельная заслонка не была открыта полностью. Стандартная методика выполнения теста PX включает в себя резкую перегазовку. На этом участке измеряется максимальная наполняемость цилиндра свежей топливно воздушной смесью. Полученные данные скрипта PX отображают во вкладке впускной тракт. Диаграмма, отображаемая в этой вкладке, позволяет оценить способность двигателя, а точнее тестируемого цилиндра, всасывать свежий воздух в условиях, когда дроссельная заслонка полностью открыта и не ограничивает поток воздуха. Почему это важно? Потому что чем больше воздуха попадает в цилиндр, тем больше топлива будет впрыснуто. И тем большую мощность будет развивать двигатель. Во время диагностики некоторых автомобилей, оборудованных электронной дроссельной заслонкой, стандартная методика выполнения теста PX может не обеспечивать хорошей достоверности результатов проверки работы впускного тракта. Дело в том, что во время резкой перегазовки, несмотря на то, что педаль акселератора нажата до упора, Блок управления двигателем может не открывать дроссельную заслонку полностью. Чаще всего с такой ситуацией можно встретиться на относительно новых моделях автомобилей. Как следствие, дроссель будет мешать свободному потоку воздуха, а ScriptPX об этом сообщит в своем отчете. Диагноз же заинтересован в получении графика максимальной наполняемости цилиндра при полностью открытой дроссельной заслонке. Теперь о методах отключения топливоподачи во время резкой перегазовки. Проще всего это сделать путем простого выключения зажигания. Но этот метод работает не на всех автомобилях, так как блок управления может при этом сразу полностью закрыть дроссель, решив, что сигнал отключения зажигания важнее, чем сигнал полностью нажатой водителем педали акселератора. Если первый способ не сработал, то тест придется повторить. Но на этот раз заглушить двигатель нужно будет не путем выключения ключа зажигания, а путем отключения подачи. Для этого следует обесточить расположенный в топливном баке электробензонасос, воспользовавшись дистанционным выключателем предохранителя Remote Power Off. Перед началом выполнения теста его нужно подключить на место штатного предохранителя электробензонасоса. А во время выполнения теста, в момент, когда потребуется заглушить двигатель, следует нажать кнопку на корпусе дистанционного выключателя. Можно обойтись и без дистанционного выключателя предохранителя. В таком случае понадобится помощь ассистента. В момент, когда потребуется заглушить двигатель, ассистент должен либо выдернуть штатный предохранитель электробензонасоса из его гнезда, либо отключить электрический разъем, расположенный на бензобаке, обесточив тем самым бензонасос. Цилиндр не герметичен. Для получения более полного отчета повторите тест после устранения неисправности, либо проведите тест в других цилиндрах двигателя. Если скрипт PX обнаруживает критическую негерметичность цилиндра, то он отображает сокращенную версию отчета. Так сделано для того, чтобы не вводить пользователя в заблуждение. Дело в том, что в таких условиях достоверно может быть измерена только часть параметров тестируемого цилиндра. Они-то и отображаются в отчете скрипта. Не удалось проверить фазы газораспределения. Пожалуйста, повторите тест или проверьте фазы вручную. Данное сообщение выводится в случае, если скрипт PX не сумел измерить фазы газораспределения, несмотря на то, что сигналы записаны правильно. Примеры таких файлов в желательно отправлять разработчику. Это позволит улучшить данную функцию скрипта. Проверьте, установлен ли на вашем компьютере Adobe Flash Player ActiveX. Во вкладках фаза скрипта CSS отображается цветовая шкала сигнала.